Здравствуйте, дорогие друзья. Я не знаю, что это случилось в прошлой части. Я поставила на 15 минут, чтобы было дольше. А у меня снимало ну, что-то 10, как вы заметили. Ну, что-то не сработало просто. Вот так. И сегодня мы продолжаем идти до нашего дома. Я не хотела это... Но, в принципе, я могу поставить паузу. И чтобы добежать до своего дома. Ладно. Я все-таки так сделаю. И у, -у, -у пол Ну все. Наконец-то мы дома. Ура. Кстати, мне надо поесть. А то давно не ел. А, как строить кирпичики мои выделены. Странно. А, все. Блин. Ой. Вот так. Так. Смотрим, вот здесь кирпичики. Железку берем. Это а куда какого чёрта? нормально, я всегда заводил этих коров чертовых честным образом. О, яйцо шесть аж восемь. Но я тут завел еще куриц. Сначала я куриц завела, а потом коров. Нет, ну знаете, как было тяжело в эту яму? Вот у меня в яму, вот там была лестница. Ой, это было очень тяжело. Блин, я не представляю, как я это сделал, потому что... Ладно, я обещал не читерить. Какого? Какого че-то вы тут делаете? Ладно, зелье ночного зрения, если вы не против, я оставлю. Пишите в комментариях, я или оставлю эти вещи, или завтра лаву возьму. Ну, то есть найду лаву и зажгу эти бесички. Только по вашему мнению, клянусь, я не буду там больше читерить. И то есть я их не читерю, и они откуда-то у меня взялись. А учиться такие, да-да-да, робокрипер. Не обманывайте, я вас знаю, все так. Ладно, Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, и да, по дороге я встретил лучника и убил его, Из него, и оказывается у него был зачарованный лук. А это я не буду Что еще естество будет. Имиральду, вы помните, я купил. вот мои палочки. Делаем меч. мечи, делаем меч. мечи. Сколько у меня там Восемь. Хватит на восемь лук. О, стрелы. Я взял все стрелы. А где моя паутина? А, вот она. Чук, если пой. Железный самороду. Вау! Интересно. можно сделать стрелу? Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла пам да -па да пам, пам пум пам да да пам да да да да да да да да да да да да да да да Реально, дорогие друзья, я забыл, как делать застрелом. Может по-другому вот да? ну, блин, а как я мог забыть? Ну только вчера помню. Уже б я вчера и сделал. Ладно, буду пользоваться тем, что у меня есть. Ну, конечно, Блин, у меня только четыре стрелы, надо поубивать еще. И я, вообще-то, иду только за осколками, потому что они мне нужны для там микончика Кстати, какой тростник? В рассылке? Блин, значит, я иду постру. Спадки, спадки, спадки. А это я не тогда включил креатив, я перепутал день с креативом, но я просто я просто хотел начать утро, получилось, что включил креатив. Я называйте мне как хотите, например, Лупстер. Хм, интересно, что нас не Конечно же, я их отключил. А нет, что другое? что-то новенькое короче, старый так ну да, точно из-за записи не получается так сделал еще одну о, то есть еще один железный меч желтый скоро сломается и железный кирп. ух, мне уже показалось я все палки истратил моты, блокирку. О, кстати, у меня осталось вот это. Ой. И нагрудник. В прошлой части я хотел только нагрудник сделать. А теперь у меня целый сет железной брони. Она чуть-чуть поломенькая, но ничего. О, да, факелы, факелы, факелы. Ч, только один уголь? Вы издеваетесь. Ладно, ладно. Вот что-то уже не будет. Та-та-та-та-та-та. Ну, вы, наверное, слышите, а я не слышу. завалить крови ой я дурак я сделала штриз он мне я сделала два ключа так мама внимать меня встречу и да я должен разрушить спальню И хорошо, что я железо не тратила, это хорошо очень. И супер-пупер хочешь меня убить? Сдохни! Это пау... Это пещерные пауки. И да, пещерные пауки отравнительные. Сдохни, сдохни, сдохни! там спамер, там столько ползунок просто. Так и думал. Я так и знал. Тут спальни тихо. Все ел, ма. А мне почему то И получится Вот так оставлю. Нет, я лучше вообще загражу это. Че ты? Потом по-любому лабиринт. Тут кругами ходишь. Так что, счастливо. Зомби, Энгри, зомби, мне тебя не хватало. Спасибо за мозги, да. вот Точно уголь вот папать, уголь, уголь, уголь.